Всем привет! Мы начинаем новый рабочий год с презентации нового бренда в нашем ассортименте. Встречайте, Designers Guild. Это английский бренд, который специализируется на производстве текстиля, мебели, аксессуаров для дома, красок и многого другого. И сегодня мы немножко расскажем вам о нем. Компанию Designers Guild основала всемирно известный дизайнер-декоратор Триша Гилд в далеком 1970 году. И, кстати, Триша Гилд является автором 15 книг-бестселлеров по дизайну. Именно ей принадлежит концепция лайфстайл в том виде, в котором мы понимаем ее сейчас. Это когда предметы разные по стилю и назначению, но в рамках одной компании или бренда отлично миксуются между собой и организовывают отличные ансамбли. Этот концепт в немного упрощенном варианте уже много лет активно применяет шведский гигант Икеа. И мало кто догадывается, что возможность приобрести все предметы для своего интерьера в одном ключе, начиная от занавесок и заканчивая вазой, обязана своим появлением Триши Гилд. Саму Тришу Гилд очень часто называют королевой цвета, потому что в ее бренде можно встретить великое множество различных оттенков. Сочные краски и цветочные орнаменты – вот визитная карточка бренда, потому что Триша уверена, что цветы приносят красоту окружающего мира в дом, а это, по ее мнению, никогда не выйдет из моды. И вечная женщина весна, перешагнув 70-летний возраст, выглядит на 45, подстегивая весь мир выглядит столь же свежо и ярко. Как я уже сказала, бренд Designers Guild специализируется на производстве многих товаров для дома. Но в наш ассортимент мы ввели только один, и вам предстоит угадать, какой именно. И если вы это сделаете и напишите прямо под этим видео правильный ответ, то получите от нас подарок. Удачи!